Ну что, господа, сегодня, не, не сегодня, а другого числа нашему сайту исполнилось 11 год. Запросили мы вас на день на родину. Как на хорошем Дне на Родину, не поговором, я Как крышешку крышечку как это все починалось. а Давно хотелось про это рассказать Потому что и люди в комментарах запытывают Такие однольковые питания при встречах запытывают Но ну, вот сегодня мы можем отказать на широких питаниях, в какие можно вас интересовать Как у хорошем Дне на Родину, сегодня будут подарунки Особенно тем, кто нам допомогал И скончим мы с солодким столом Ну, если кто захочет, якого вина, собе, то то мы не будем супрать, как все попить, вина и кого Там это подгалкивая наш один супрацовник, Денис. Меня зовут Тигр Газмирчак. Да. Вот В принципе, с самого початку и основания сайта в коллективе застался только я, по ходу. По ходу Артем долучился позднее. Денис, Денис, а ты в минулом году почал просылать, да? Ну, я на паза минувая. паза минувая. А я уже с Олесием уже просылал. Ну, я, начал на но с... на не, не просылал, в числе я к волонтеру. Да? В 17-м году. Да, вот тогда я да, был. был волонтер, а позднее уже, э, когда Олеси как раз и я памятью, тогда я и пропоновал Денису. Начиналось все. все в далеке, в 1915 году. Справа того, что в той час у Орши выдавалась чудовая газета Аршанский вестник». Это легендарная газета, это и сегодня э, газета, которая является храницей ведом про Аршаншину и про культуру, и про политичные подеи того часу, просто невероятная. И вот у Олеся Шутова, одного из нас нашего сайта, у него была Мара, значит, э, у него была идея Мара, обновить э, такую газету. Чем она была уникальная, уникальна, думаю, что, и она выдавалась каждый день. Она была что-то дёмная. Сегодня в Беларуси что-то газет, по-моему, по пальцам можно перевернуть. От Ады в 1915 году, годе, коли не было этих компьютерных технологий, когда все робилось вручную, шрифты набирались, а малюнки моливались вручную, это, я видите, накольки тяжко было. Тем больше в 2015 году, когда меня не изменяю память, ше была э, цензура, и э, редактор той газеты э, узгадывал, что раницы я наробили газету, если ночью рано раницей, несли я ее цензору на вычетку, потом только передавали другару и так далее, это вот штабионная праца была. А, газеты уорши, у Орши, у газеты у Орши лез кепские. Одинная незалежная газета, не, не одина, была газета Лидер у свой час, в самом початку, початку 90-х. Тогда она э, сбанкрутовала, когда отрывалась, по-моему, Павловская реформа изгорели сгорели уклады. Тогда она просто осталась без грошей. Далее выдавалась газета Кутейна так сама недолго, э, бо ее зачинили просто уклады. И где-то так, у период 2004-2007 года, Олесь Шутов попробовал сделать у Орши Одну за одной, аж три, по-моему, газеты. Open Air. Не, Open Air это было это был бюллетенчик, это я там занимался, молодец убилчик. Э, Тогда я не помню, первая назвала газеты, я не помню, там я на празднинск не регистрировалась и по субъективных причинах, что створальники этой газеты не домовились одно за одним, и выник правы на газету перешли туда в Минск, и у Минске. Она довольно худко заглохла, тая газета. Потом я уже вернулся, после учебы и отпрацовки своих, этих, ой, как это называется, размеркования, да? Да, я вернулся в Оршу, тогда выдавался Витебский Вестник, Аршанский выпуск. Там была интересная ситуация, что Витебский Вестник, реально зарегистрированная газета, долгий час не выпускалась. А регистрацию их никто не отбирал, про я просто забыли. Дальше поехал в Витебск, взял их регистрацию, и под их регистрацией пошел выдавать аршанский выпуск этого Витебского вестника. И Витебский курьер, я? Так... Курьер. Курьер. Курьер. курьер. курьер. курьер. курьер. курьер. Вот. И когда она пошла, пошла снова выдаваться, то чиновники сгадали, что в принципе она долго не выдавалась, и позвали ей регистрации. Потом был телевестник, аршанский выпуск. И вот так... До 2007 года все эти спробы обновить воршую газету, все они э, на уровне уладов ликвидовались. А в 2007 году так отрывалось, что я как раз и работу стратил, и в принципе мог дозволиться работать только у громадской деятельности. И мы видели, что у громадских организаций, у политических партий, нема нормального выхода на публику. Да, и основали тогда Радио Свобода, яку Вельмишмат допомагала, шанс опубликовала. Але есть новинки, которые ну, республиканские СМИ не взяли. Скажем, анонс, там, не знаю, Чай Кофе АГБ. Да? Ну, для Радио Свобода, например, это было не текавая информация. Потребен был той ресурс, который э, напрямую давал бы могшимость громадским организациям працевать с населенством. Я тогда как раз ездил на некую, на некую конференцию громадских организаций, и там показали несколько поспеховых сайтов. Я так подумал, блин, а на вот что мы занимаемся этими газетами. Бесперспективно и дорого, потому что газету выдавать объективно дорого по, -по кошках. Проезжаю Оршу, скажу давай поспробуем. И он говорит, ну давай поспробуем. Але никто не разумел, что робить. Мы, знаешь, программиста, зарабили яки не сайт, Тогда он назывался, это вот 2007 год, от якого мы ведем отлив нашего сайта сегодняшнего. Тады этот сайт назывался «Шанский Вестник». Адрес был Орша Протяжник Вестник.инфо Вот я, я сегодня когда не попробовал бы его набрать, уже не взглядел бы, я конписался. Не, можно найти. <смем> я не думаю, что я Я не думаю, что я льюсь у сети зараз. и и Зробить мы его зарабили. Нам его набор шоусе вельми танно, бо человек, который был ну, не специалистом у этой сферы, и он программист, да, и для его это огляде был первый сайт, это была спроба, сам им научался. И это отрывался таким блинкомом. Мы сели, пошли на него глядеть и не разумели, а что робить. Мало того, что сайт был страшно нефункциональный, мы еще сами не разумели, а как его наполнять, что им робить и все такое. То есть э, эта первая спроба была на самом деле обречена. Но э, на Магане были наши пошутые, литерально про два-три тыльни, Олесь Выпадков ехал в машине разом с... З... тогда працевала такая сетка региональных сайтов у Беларда. Вот разом с их и он ехал в машине, э, заговорили про сайты, Олесь говорит, вот мы так само попробовали запустить. Белардовцы оценили наш сайт, сказали, зарабили вы полную ерунду, хочется долучайтесь до нас. И таким чином, сайт Той-той э, Оржанский Вестник проясновал может месяц, может два и мы его поховали, так и толком ничего не зарабивши, а потом наш сайт стал называться орша.беларда.org. Так само название идеальное, э, но зато у Беларды была великая программа нарушания для региональных журналистов и дякуюши этому мы хотя бы разумели, что там рабить. Первые рейтинги были, ну, совсем низкие. Что правда, тогда у Орши было мало сайтов, малая конкуренция. Литерально, ну, скиф несколько сайтов, пришел, и они все были вельми популярные, Орша город мой тогда самый популярный сайт был, и он хотя уже и довольно так слабо обновлялся, а там был форум, который вытягивал этот сайт вельми колоссально. Они мы отримали свои первые 100 проглядов за сутки, для меня это была такая радость, я вам скажу. Я не помню, каких это отбылось, но стан настали, свою память я танцевал на офисе. Это было сто. Сегодня, как вы разумели, на сайте две тысячи за сутки. Ну, от двух выше. Тогда стало разумело, что у нас нечто поперло. Мы тогда зарабили одну штучку. Не буду рассказывать, какую это на автотехничная штучка. Мы верьми, ну, для того, чтобы время сподобаться э, по шоковику Яндекса. Яндекс нас до этой поры любит, По-моему, мы так и застаемся их на первом месте, когда набираю орши Ну, может, после Википедии, где-то так Но, если а родные сайтов, мы на первом месте у Яндекса И таким шином сайт дорос до сегодняшнего дня Мы По логике, нужно было подзначить в минулом году юбилей сайта, а не в минулом году еще не прошло года, как помер Олей Шутол, мы не стали это робить. Выросли пиронести на этот Ой, на этот год. И сегодня мы отмечаем 11 год. Похвалимся трохи рейтингами. А, Денис, открой а рейтинг. Мы дорыши... А? еще Не, не, не в этом. В интернете. Мы дары один аршанский сайт, у якого рейтинг открытый. Когда кому будете интересно, то есть тут вот есть такая штучка. Когда интернет нас зараз не подведет, тут вот в этом доме великий интернет. В нашем Мышка совсем недалека, но не хвали перелетают в этот, в этот дом. Вот, у нас две системы рейтинговые, на которые мы подключены. Яндекс Метрика, и она в принципе открытая, но мы не выводили кнопку ей на, на головную сторонку сайта. А вот Life Internet по белорусских мерках, например, самый популярный решительник. Я бы на все... Ну, шанс к сайту, напомню, во всех. Лайф интернет подключены. И он довольно объективно дает знаки. Это... Ну, я сказал, что с интернетом да? Ну вот, видите, сегодня у нас неделя. Их это гэта... день рейтинговый день. Суббота неделя, а так само лето и святых это час, когда во всех сайтах падает рейтинг. На выходных люди мало сидят в интернете. Али, можете звернуть увагу, да? Вот наше место. У категории города и регионы. 15 место с у всех э, сайтов, которые зарегистрированы, наверное, Белорусских зарегистрированы в этой системе, у разделе города и регионы. Давай откроем поворот, мы там няжуем. 15 место натиснено. Вот, все наши аршанские конкуренты Альбо находится у иных разделах, Ну и там у иных разделах, это так само веменистр. Ну и вот глядите, 15 место. Вот мы. Тут не совсем объективные, объективные, лишь бы я на крышку отстают, от основной информации, потом поглядим о основной. на основную. На 16-м официальный сайт Новополоска, это, насколько я разумею, ваконкамовских сайт, те сайты, которые принадлежны с поддержкой выконкам. Потом Могилевский городской портал, великий город, Але на 17-м месте есть Сипович, маленький городок, но там Осиповичах ты же простей, я, скажем, у Лепили, у них мало конкуренции, мало сайтов. Скажем, Лепельский сайт меня просто радует. Я не из ничего, могут в два дня не обновляться, и их рейтинг будет дерматься на уровне 3000 Ведовника в день. Это потому что маленький городок и малая конкуренция. А выше нас пошли. Ну, Гомель, городской, это там шмат-шмат городом. Гомель, Кобрин, Яше, Яше, вот этот вот... 0.15 бай, один из самых популярных сайтов у Вовлия. Вот знаете, у нас есть город 216, да, такие один из наших конкурентов. Вот э, сайт на 0.15 бай, это, по-моему, это с сетки как раз таки. Мигелю само собой. И на версии ты Самые как, да, самые сильные, кого я не веду. <laughs> кристи, Нет, например. Вот. Это блог Родно, очень популярный сайт у Республики и сильные новости в Омельске. Они помеж собой, это один и два конкурента, которые одноостатник, им все одно, и плевать, они помеж собой конкуруют. А, текавые хлопцы. Это сильные новости, они -солнечные, так само там допомогали в некоторых рейшах. Ну а давайте теперь поглядим наш абсолютный рейтинг. Вот. Когда и поглядеть, можете вот так вот поглядеть наши рейтинги. Самое интересное, что меня не и в этом рейтингу, это вот это вот посетители. Да. Башни, сегодня у нас 1700... Нет, учер, тысяч... Ты учер, 1754 на наведенника. Потому, что... а? ну, да. потому что выходные да, рейтинги падают. Али, система проличивая, сколько у нас будет рейтингу сегодня, и тут вот плюс 4. Да. То есть сегодня мы будем крышечку популярнее, чем вчерашний день. А вот тут вот, только давай, давай, Денис, натиснем вот это вот по месяцам. А вот на этом графику хорошо можно поглядеть, який у нас был прорыв за опошние два года. Давай поставим вот это вот среднесуточное. Дальше, у кого есть, по ходу, пытания задавать. В принципе, я не хочу, как это была лекция, важно было бы размовлять. Ну, в принципе, это коммерциальная тема, але на самом деле это немного. Эти кошки довольно известны, техничные, вот том числе хостел и доменное имя, у нас вылазит приблизительно 150 доля. Но мы зараз будем менять хост, ну, плануем менять хостер, а В смысле, имя и... Имя, доменное имя? а что в нашей бизнесе? Мы заказывали в одной и той же Просто в Сразу платите за вот. Спустись я вниз, как график был, кого Ты за вот, Наведи вот сюда, вот, у конец графика. Вот оно показывает, кольки у нас за сутки у вся рейтинга. тут, я не бачу, 2... 287. 287. Вот уж ни вне пик, это коли были звязаны падения с Лукашенко, я там тут разбоны давал, 2 74. А вот это... Май шестнадцатого года, наведи тут. Тысяча десять, скорее, не помоляюся, да? Вот, за, с мая шестнадцатого года до сегодняшнего, до сегодняшнего часа два раза рост. Это на самом отвлекаемых волна Румыния. Игорь, угу. ты сказал, сколько людей поцеловал да, на сайте за весь час? <coughs> за весь час. Давайте подлишим. Я, Артем, Денис... Саша Лыкшин, который распрацовывал эту систему. Варвара, я на где-то год вот с нами проработала. Пять человек. Пять человек, которые постоянно проработали. Вот. Но у нас, кроме тех, кто выходит в склад редакции, ее все 6 лишь да. и у колькость, же великая мы их называем агенты да это такие ну это не позаштатники у полной меры это люди которые нечто побашили сфоткали и дослали к этим людям особливая подяка. за кошт вас нас или нибудь на в про нас и некоторые человек нашего иканкама который говорят, блин вот так хорошо у вас это Кутка заявляются, новины, конечно, отбываются. Вот вы молодцы там, да, не то, что Аршанская гадет. <coughs> не, не будем, будем конкурентов. А только, вот я про этих людей хотел поговорить. Кольки людей, которые, ну, анти, ну, как бы, антиподы были, сайт, ну, А, и... ну хорошо, хорошая тема. Значит, да. У певный мы набрали некую долю популярности. Напомню, тысячи еще не было сайт пошли просто унахабную троллить, пошли заявляться комментаторы которые писали объективно такие гадкие раньше зашастую по версии Олеся Шутова у него были некие там некоторые ему эту звуконка информацию что это была особенная программа БРСМ, ну тогда это было видно да что у БРСМ есть такая программа такая Олег, а эта программа пошла работать и на, на Оршу, и тогда, поверьте Олеся а Шутова, да, я говорю, что есть один проплаченный тролль а, по, по бюджету БРСМ, а он не у БРСМ, самим он на отделе идеологии працует, да, у которого штуденная задача – это комментировать наш сайт, да, как его, э, ну я не знаю, там, наверное, задача была, у них это «контр-пропаганда» называлась, да, вот, какую э, задачу ему ставили там, я не знаю, а это тролли, за кош БРСМ, за кош державы, так нам допомогли. Допомогли нам. Да. Справа ты что сегодня комментарии это просто ну вельми круто. Вот вы бачите, зеленая стрелочка, это колькость наведовальников, колький человек конкретно физично вышло на сайт. А вот где-то синий график, это колькость проглядывал. Так ось рекламодавцы, первое все глядеть на колькость проглядов. А кольки спроглядывал, это означает, когда человек сел за свой компьютер, вышел на наш сайт, и кольки сторонок ее надкрыли в этот час. И вот, э, когда э, не было компьютеров, эта стрелочка приблизительно была одной ковой с этой. Э, и нам навод казали эксперты, что у вас ведь малая комментуемость. И мы спробовали навод сами какую-нибудь гадость у комменты запостить, выкликать резонанс, вы решать разговаривать, но у нас это ведь не а вот коли пошли, пошли тролли у нас работать, вот этот рейтинг колоссально пошла расти, вот, люди, Людям стало тиковее на сайте, на самом рейш. И навык, коли у нас, ну редко такое бывает, или наводкали один день там не обновляемся, да, все одно колькость проглядов высокая за кошка менторов. Вот, так что дякую отделу идеологии, дякую БРСМ. А с какими шестку вы с нули Сколько у ну, сбоку Лада самая великая складанность в том, вот что я ныне не хочу комментовать. вот когда ты особисто сустрыкаешься с чиновниками э, и говоришь, а расскажите вот это, вот это, да, ну, скажу шире, с некоторыми чиновниками у нас больше-меньше такие нормальные стосунки, э, к этой стасунких, некоторые вот недавно параноевал э, с чашей, символом медиков, где две змеи на одну глядя, да. То есть, в принципе, я не размалываюсь, а ну, разумеется, что я кое-нечто с зарабить, да. Ну и ты тоже сейчас боятся, что мы нечто напишем такое, что их не похвалить. Тому, э, когда ты ему начинаешь размалывать, и я нечто такое на шире пераходишь, да, то мы одразу оговорим, а они первые скажут, да, только это не для публикации, а я то ты, это я могу опубликовать. не, не, не, не трэба, не требуем фотографоваться на вот я не люблю. А одной из ше спасом гуляли по заходне, и, скажу, ну можно, ну вот просто на фоне западной этой а вас да, не люблю. Но вот. ну але, это не великая проблема на самом реч. Э, наши чиновники вельми закрытые и взять у них комментарии удержавных э, СМИ не за все доотрывается. Тому скажем, ну, на, ну, шмат разовне как мы обмерковывали это. Некто нам сказал, что а давайте может вы зарегистриру зарегистрироваться вы по да, что-то еще такое. Я отказываю, что регистрация просто не потребна, бо она ничего не дает зарегистрироваться В принципе, когда ты зарегистрированный АКСМИ, СМИ, да, у тебя есть корочка журналиста, ты можешь говорить там чиновникам, дай дайте официальный комментарий на это. это не означает, что я тебе гэта, это их не обвязывая ни корочка твоя, не ни регистрация, ничего. Тому, кроме геморроя и страха потом сгубить регистрацию, это... Гэта регистрации ничего не дать. С другого боку, юридическая система Беларуси, вот то, что тычется сайтов, и она по великим рахунку и не потребует регистрации сайтов, як СМИ. Бо, не более не дает ничего. Вот. Какие еще, может, питания? Не меньше. А? Я помню, когда меня ну, просили люди поговорить с Сашем Жулковым. Специфичная особа, я вам скажу, что был мом, пару месяцев я вернулся с заробкой с Евросоюза, вот, там, с пригодами он заработал, наконец-то я разумею, тогда он ничего не заробил, ту поездку. И он приехал сюда, и ему был, насколько я веду, из ноуже, ему был заборонен въезд в шенгенскую зону. Мы ничего не отказали, потому что, ну, широко кажется, не веду, конечно, это субъективное меркование, а один просто к этой ну, надо низкой якости. не будет, ну, бывает такое, что по гнев да. Али, в принципе, ну это низко, низкоякостная литературка. Да? Вот Теперь он спробует себе у якости мастакатов так само. Одну картину на вас мог выставить у галереи, это и у приватной. Так что э, якость его малевания так само хорошо оценена. Вот, Ну, не так. Ну, ну, на самом деле, деле этот это, это ролик приносит великую карту для нас. Присутничаем мы и в социальных сетках Зараз ими занимается Денис, но Денис вот худка сыходит у войска Тому будем брать иншого человека Уже есть у нас домовленность с человеком, который... Які... Так ж, там по сетках трохи будут изменения в позитивный бок И на самим сайте, в худким часе будут изменения. Вот этот интерфейс, который мы сегодня имеем И он имеет широкие минусов например, то, что мобильной версии просто незручно работать, прац страшно или требуется когда то интерфейс распросовывался то говорка про мобильную версию не велась. тогда же не так люди залежали от э, мобильного интернета э, тому нет не ставился задачи распрацевать сегодня мы разумеем что наш интерфейс уже не актуальный в принципе говорят что раз в три годы менять интерфейс у нас не за все дает это макшимость тому но ну, вот Зараз оставили так. Что ты сейчас чиновников? Э, то на самом деле, основание э, сайтов в Беларуси это не газета. Ее так просто не зашинишь, так просто не нагадишь. И сайты выживать простей в этом плане. тому от чиновников мы мало залежем, а я они, когда-нибудь свертаются Скажем, у отделе культуры за все донима рекламного бюджета своего. А Мероприемство треба прарекламоваться, особенно, когда это великие мероприемства к шталту Ночь музею. Некольких год запор чиновники с оправдывами до нас, просили поставьте вот объяву, что будет Ночь музея. Но тогда у нас некепские стосунки были с музейным комплексом, и на вот ночь музея, которая называлась назад в СССР, связывался, организация звезд помогала организовывать одну из этого мероприятия, и она отрывалась самой яркой часткой. Вот, а сейчас у нас есть домовленность с управлением экономики, что, ну, они нас попросили поставить опытание одно. Алиэ сами там, ну мы отправили вариант опытания, но я сами так долго вот его во обмусовываю, что, ну, думаю, все зауважили, да, что опытного часом питания на сайте нема. Это связано с тем, что мы чекаем от них, алиэ, они скажут, публикуйте или не публикуйте. Ну, вот. Такая справа. Я шер, кому что-то может быть. Саша, стал чай. <laughs> <laughs> вот, таким вот шином... Я, я могу про чиновника угадать. Да. Распитание было. Была шумилая такая история на початку года 2018, -го, когда не дали три раза троичей. На початке 2017 и в початку 2018 троичей не дали проводить концерт Александру Ясинскому и Сержию Кудовушу. Mm -hmm. Они они мусили выступать. Причем ни идеи, ничего не, не супротиву. Только у Михилева были линии, которые пытались поплеснуть. На восток, когда мне надомовили, выступили. У Минска мы выступали в Вогле, в у официальной зале, у на Немизи, в самом центре города, я был на этом концерте. А у Орши отменили концерт, третий раз призначили дату. Они мусили выступать в другой музычной школе, наверное, комбинация. И тогда мы решили взять интервью у музыкалов. Я связался тогда с Доугушевым, я с Абистом разговаривал, ним, интервью что не планируют выполнилось на концерте, как, что, чему, чему отменили, чему забранили два концерта. Я спрашиваю, может быть, это не чиновники виноваты, а, а сами артисты там нечто не то э, сделали, они кажут, "Нет, мы сами не разумеем, все было готово, пельцовка была подрихтована у городском центре культуры, однако в самой последний момент нам сказали, что не, то светла нема, то сцена не готова, хотя на наступный день там некий как формы казачий выступал, ну и все, порядку. Вось. И э, после выхода этого интервью она вышла, я не помню докладную дату, но не делал в конце студии, это было. Потому что мысли выступать сдаётся, 6 лютого, цей, штось, 6 это... лютого, 11 лютого. 1 лютого отбылся выступ, а уже такие. 6 и 9 лютого это были даты, призначенные первые и другая, другая и третья доклада. Первая в до Нового года еще. Концерт первый раз. И Тодри отреагирует, после этого интервью уже э, Ганна Светлова, которая сейчас не является керунником э, отдела культуры, Ганна Светлова сказала в приватной размове музыкам. Она разговаривала с Александром Ясинским и Сержком Доушевым, она в приватной размове сказала, что концерт отменен, и так и так, колени свернулись по тлумашению. В музычной школе мы сразу сказали, что все пытания до идеологов, мы ничего, мы были рады провести концерт, но нам не дают, нам сказали, что треба это. А сама на в у приватной размове, официально комментариев так и не дала, дозвониться, да и Знаете, мне не могчима было, за у меня не оторвалась это заработать. Рада свободы там на некую, там двенадцатую спробу, может быть, дозвонилась, и то я наверное, ничего не сказала про слуховку, просто сказала я отновляюсь от комментаров А так целый день никто не подходит до слуховки, мы вот про это ставили особый материал, что как mm. так, чиновник. Причем такая важная культура может быть, мы телефонуем им, музейщики, может быть, не журналисты, и мы хотим провести некую выставу ворши, але нам казали, что ей нема, хотя мы докладно ведали, что она на прационной месте, потому что нам поведомили с выконками а люди, которые и шли, звичайные что она там, и она на прационной месте у кабинета сидите в этот день. Вот. И она приватная зная сказала, что будете ведать, на конт-музыку, что будете знать, кому давать интервью. Добок... Сам факт того, что они давали интервью HRL э, независимому сайту, при том, что ни одного там слова критики не было, я даже не задавал таких вопросов. Там были вопросы просто по творчеству. Короткие песни, на чем будете играть, полвулируйте, если тени, ну и так далее. Выключены профессийные такие музыкальные справы. Э, Тем не менее, сам факт дачи интервью нашему сайту. Вельми серьезно разлавал Анну Светлову и она особисто про своих людей сказала, что нет, этого не будет, и в третий раз отменили концерт. Ну вот да, да, речь, это не один такой то выпадок. Было, были проблемы и когда колены анонсовали про наш сайт свои мероприятия. Но ну, по-моему, негодно так отменено не было официально, да, но им ругали, кричали, намекали и так далее лес не сорвалась, одна про нам все выстава, но это такая, не веду, может быть, да, э, чиновников культуры такой шанс, не веду, як зараз, может, что нечто изменилось, вот поменялись чиновники, что за одного боку свои мероприятия, какие им потребны, да, я не про рекламу, с вот боку чужие мероприятия, и они могут сказать, да, вот за того, что на сайте появилось. Ну, ягод, я еще назвать, ну, двуикодь, да. Тому не завсёду было заразумело, что мы можем написать, что не можем, не некоторые материалы, мы, так само, вот люди просили, а можете вот опубликуйте, пожалуйста, что будет такое-такое, мы сразу сказали, что, а вы разумеете, что, да, вот, есть отдел биологии, который может где-то поставиться так сами. Ну, и нечто публиковали, нечто не публиковали. Тут в этой у ушмат было, не узгадаешь зараз у всех. Ну, еще час. А ля, А богу. За одной публикации, например, до, до, отрынивалось добиваться капитального ремонта домов. Ну и еще часто задаюсь питание в комментариях. Люди, которые модеруют комментарии, поведомляют, что так и так. Задаюсь питание, почему вы ввели при модерации потому что ранее не было. Ранее все комментарии, которые писались на сайт, проходили. Без... Mm -hmm. Потом их могли выделить задним числом, но могло пройти несколько Справа С тем, что Отказ на гэп, это не время просто, время шум от образцовых комментаров заявился. Вот им лику одна справа, когда просто кажутся про мостокайку кого нибудь а это не умеха, не умеет малевать. Ниша справа, когда э, человек какой-нибудь помер, неважно, там, чиновник это будет, и какие-нибудь оппозиции, э, мостак, неважно кто, музыка. И заявляются образливые комментарии, что это там будут вот, такие, такие, и причем с несенсорной лексикой. Ну, было принято решение, причем все за это выказались, и все, кто працавал над сайтом, все, кто супрацовничал, все, каждый сказал, что так требуется уводить при модерацию, иначе, ну, это не мог, Ну, там не только Не, было, не, то, не только это, На тот то, момент я... Это, и... это напомню, основная причина. Какие я лечу. <проб> но... это но, но, бы, может, может быть, что и она была основной, но тут еще на тот момент законы изменились. Сегодняшний закон говорит про то, что за комментарии, покинутые на сайтах, отказывая yeah, и... То кто покинул комментар, и администрация сайта, владальник сайта. То есть, конечно, когда человек там пишет, не знаю, все месяц, да, а такие вот, ну такие есть, вот дебил, есть, дебилы да. бывают, да, когда человек пишет матом, когда человек ставит несанкционованную рекламу, то это значит, что когда мы пропустим где-то ну, когда ты дурак, ну ты, ты и откажешь, да, ну я тут пришел, когда я их владальник сайта, так само пойду по той же криминальной справе, что и ее. Вот, тому Логика у этом есть. Я не вижу логики у ГЭТМ, что зараз вот новый закон ГЭТМ вводит, что регистрация про СМС, да, это, я думаю, что, со правдой, будет худше и шкодно для белорусских сайтов. але э, вот на тот момент, да, взаимная отказность редакции и комментатора, это, в принципе, наполненно на нормально. На Самое интересное, само что в нашем аудиочасте мы сейчас обмениваемся комментариями, которые присылаются на сайт. Да, конечно здесь просто поржать. И, да, можно поржать, а можно... Ну, и самое интересное, что при модерации все равно есть люди, которые упорто добиваются... Пишут матом, пишут... Mm -hmm. и, и, и, там, и, и потом, потом пишут... почему мы комментарии поставим? Да, ну, <свят> <свят> а, <свят> а ты цензурно вырос а, в твою а руку? Бывает, что когда... Модераторы говорят, что самое, самое великое шкодование выкликает, когда комментарий написанный якостно, когда все по фактам, некие факты перелечиваются, еще это дали целый абзац тексту, а не при этом утромлются некие нецензурные слова, и его не поставить, мы вырезать не будем. В случае, сейчас даже не в этом заменяли некие слова, никто нет, его на шеу а, это не занимается. Комментарь нецензурный, я. Нет, просто цензурное слово, только первую букву. Не, не, не, не, не, нет, нет, а, нет. А, не, а, а, а, а, так может Тут байт так может а, не ведуете и делать карты, и наша неварбиби. Карты я она и коковала, текст можно убрать. Mm -hmm. вот. а, Алия, я думаю, что навык, когда и одна лидера, которая разумела, какой половой орган мается на умазе, но есть просто полные рамки простой. Ну, неварто. Да. Когда ты хочешь, как тебе почули про комментарии, ну, есть же некие законы громадства. Я не кажу сейчас про юридичные законы державы. Mm -hmm. Есть просто громадство. Да, что не неварто. Что показать... Про половые органы, ну, напомню, не варто какой-то пристойный человек, да. Ну, а какой-то непристойный, ну, что вот это и суевство да? вот. Не а это меркование, Вот, непристойное то и даже меркование. Вот, я вот про постых, да, да, хочется сказать. Я уже сказал, да, что были выпадки, что за кошт одного, э, за кошт одного артикула на сайте, да, там вырешались серьезные проблемы, скажем, по капитальному ремонту дома. На Заходе такое было два, да, мы на Заходе так отрымались. Да, mm -hmm. ремонтировать Там пошинали, ремонт, работу, потом закинули. И один дом на Молокова там проблема в том, что когда его там на самом деле, его снести. При планировке этого дома они решили, что вода будет постоянно в подвале. И зарасколько ты не пиши, либо сносить этот дом, либо не веду, что работать некие техничные новаторства потребно придумать. Там, конечно, у нас не отрывалось. Но дороги бывало, что больше меньше подсыпали, ремонтировали. А самое приемное у Дубровна было, у первого выпадка, у первой школы заменили в окна Это было очень давно, там были окна со шилинами, такими, да. там поставили пластырь после нашей публикации. И другие была текавая информация, нам скинули и агентуры наши, да, что э, был момент, что да ну набудуется, развивается, становится больше домов, а канализация, очистные сбудования остаются старыми. <interpretations> и в вынику этой вот воды, которую требуется очищать, стало так шмат, что она просто уже не утрымливалась в этих очистных сбудаваниях. И АЕ было было пока покури она просто сама прорвей изотопи, ну, из-за легко не сказать, фекалиями, да, Днепр и все по траве, або, что придумали чиновники, и они пошли дозированно сливать ее по крышечку. Вот, у нас был про это материал, его переняли Яше несколько э, сайтов, и, сдавалось, за долгий час там все заглухло, на самом деле ничего в этом не заглухло, и э, сегодня те уже отрымали, те это повинны отрымать, дубровинцы должны отрымать европейский, по-моему, голландский грант на реконструкцию своих качественных продаваний. Да, это несколько год тянулось, а и проблема значная. То есть вот так вот сайт, оказывается, можно вырушать. Э, на самом лишь это тому, что наши чиновники боятся публичности. Кольки за угодно им можно писать звороты, заявы на коллективные листы, и они мають максимумости их отфутболивать або перенаправлять из инстанции в инстанцию, або написать пустоту. А вот заявление информации на сайте, их промышая, задумываться. Бывали на выпадки, что официальные комментарии публиковали, скажем, вот, когда uh, Леша, uh, этот Мэт uh, Загирова у Витевску, Тады Агусьябры uh, на эмоциях шукали виновников этой аварии И, ну, в принципе, мы взяли просто социальных сеток, да, это поведомление, что вот, нам, нам дома, что там человек был пьяный, что человек не спынился, да, я сбил его на машине. Uh, мы опубликовали это минавито так, как было в социальных сетках, да, не выкидающих не, не, не комментаров, что это соправды так и не соправды так. И милиция нам, прокуратура, по-моему, давала официальный отказ на сайте в якости комментара, да, официально поведомляем, что человек был террозой, там все такое, все такое, все такое. Бывало, был, был момент, что до на нас выходил на следующий комитет. Редкий момент, я, следующий комитет на нас уходит с позитивными пропонувами. И они вышли, ихняя представница по Витебской области, официальная пресс-секретарь, по сути, Светлана, не помню, Провиша, Сахарова. И там была информация у нас, что девчонка выкинулась, школьница с 10-го, хиба, по с 11-го. Вот, окажется, а у есть одиннадцатый по Дом. <рек> это я не веду, на вот, в какой-то этого здоровья. Вот, и по нашей информации, там у Тымлику разглядаемая версия была, что это Синий Кит Вот, у меня самозабочая. А тогда некакие информации были одна за одной по разъявлению Орша Синего Китая. Вот, Светлана не вытромала, вышла на нас говорит, ребята, перестаньте это писать. Чем проблема? Она говорит, пару год тому, когда Синий Кит заявился у Беларуси, Следчий комитет попробовал сделать профилактику, попробовал дать как больше СМИ информации про то, что синий кит это небезопасно. И стало только хуже. Дети на это пошли клевать за публикацию. И вот, ну, сдавалось, мы хлусим сами перед собой, да, когда вздымаем этого синего кита. Тем не менее я разумею, что тут тычется человеческих життёй, дитячих життёй. И мы, правда, по домовленности, зьёй, мы сняли синих кита, тогда перестали их публиковать. То есть навык, когда мы будем ведать зараз, что это синий кит, виноватый, да, то, напынно, мы не поставим эту информацию. То есть поставим, что было самозабойство, но, врате... но на врате поставим, что это синий кит, виноват просто не рекламовать вот эту дурость. Вот. Ну, есть э, э, э, темы, которые мы все-таки обходим. Да? Вот скажем, у нас, э, когда мы их пошанали, это ты за шанс, мы, конечно, не разумели ничего, а интуитивно разумели, что актеры подавать информацию, да? вызначили то, что называется политика сайта. Мы огромный демократичный сайт, и мы стараемся, я помогаю, больше объективно подавать информацию. То Бог, э, наши постоянные читатели могли зауважить, что... Да, за редким-редким выключением э, авторы нашего сайта не выказывают своего меркования, своего дышанения до да, некой падении. Это было принято одно слово, то есть мы пишем фактуру, а люди сами повинны думать, хорошо, это Кевско выстроили свои относины. Бывают редкие выпадки, когда это все-таки прорывается, да, потому что ну, все мы субъективные люди, и когда-нибудь и, и, и не могли сказать, сказать, да, что заборона концерта долго ушла, это Кевско. Бывают, прорываются, а в принципе основное Вообще, за все, коммент не пропущено из-за того, что такого слова просто не неяснуем, может это не какой-то схованный <сос> код, но ну, неведомо, такого слова нет. А что там за слово? Позыщить? Да. Не, не позыщить, там меньшее <сос> слово, там где-то ржей, а ваше. Позыщить. Ну, ну, нема такого слова, <сос> поэтому я не разумею, что написано. Так что, хочется, что не пропущено. Ну, ось, ось, комментарий, там чай дают с травой. Хотелся стоялкой. Хотелка и стоялка, Но, да? да? Ну, конечно, согласен, да, да, ну, ну, понятно. Сцены. Но часто, кстати, а, наш адрес проходит очень поганая коммерция. Далее, в сборище хромых и нищих там будет, зразумело, да, то есть это образы, споенной группы людей. Максима, это да еще про нашу состречу. А Максима, про нечто выкоментарное. Вы бачите, да? У нас для объективности мы не бачим, по-перше, кто это писал, по другое под каким материалом. Тому коли кто-то хочет нас обвиноваться в том, что мы кого то конкретного не пропускаем, то это актуально, знаешь что? Жужу всегда начинает Саша Фугас обвиновавший в неэкспайт, что его конкретно не. А его он шмат. На самое важное. Просто никто не бачит. Сейчас он на плану угадывается, я разумею, что никто не говорит, угадываются, четырехратковые причем дислансов. Завтра переходим до подаруноков. Так, мы переходим до наших подарунков. <связи> И в связи с этим, ну, разуму, пытание, что мы с задоволением откажем. Один, что, может быть, отключим проектор, <правда> за его неактуальность. Таким чином некаких не подарунков. Аня! <правда> Аня! Аня пошла, наверное, курить. А Игорь, же хотели привлечь, помнишь? Раз в пять год меня привлекают. Да, я уже привык. Наступное привлечение будет в 21-м году. Поняла. Боятся. меня испытание. Выбрали, не А какая лучше? С. Вот. у нас тут люди, которые нам серьезно допомогали по материалов. Я ведаю, только не ведаю, я их зовут. Наталья. Наталья. Ходите сюда. Ходиласка. Эксель не веду. Подогите, подогите. Девочки, давайте так само. Давайте, девочки, так само. Кто стоит на бровне? А все, в логере. Тормай. Спасибо. Так. Таня, вам порядок. Таня, дадим майку. Конъекция. Что? Черный чай. <coughs> Может, Ты Прочитаешь еще, да? А. Нет, я не читаю. У тебя риска, не? Нет, риска. Да, вроде да. бы, <связь> ну ладно, то где-то ты пойду на пушку. Да, Товет это то, -то, не ас, остались от m и s. Ну у кого померы не подходит на m да, и s, Гореласко, подоходьте и просто горите. Иди, давай, давай. А вот какие? же а это? Поперек. Поперек. Подъезжайте. Спасибо. Все на столе, можно взять.